Нужно-нужно, да. Всем привет еще раз. Микрофоны, да, то да, есть, потом... Чисто. Да, всем-всем привет. Тоже рекомендую поздороваться, а потом отключить микрофоны, чтобы внешние источники там шумы какие-то не О, шумы. Чтобы чайники, борода, телефоны не мешали, не заплетались в микрофон. о Чик-чик. Сразу видно профессионала на проводе. Чик-чик. Отключился сразу микрофон. Илья, ты с нами нет, там разговариваешь? Бомбану, потому что на воде Ильюха. Илья там лупит, да? Исполняет. Че там никто там до него не дотянется? В следующем году Ему в речку вот нужно это. написать, я сейчас напишу. Да сказали Ильюха на планерках не работает оп все выключился ну что рад всех приветствовать 3 апреля сегодня три дня мы ждали пока мы это э, пересекемся все встретимся дел куча с такой движухой динамикой я даже не знаю там можно некогда спать в общем еще плюс тут надо успевать житейские дела решать э, вчера там э, ездил посылку передавал передачу на свиданку там на больничку э, на на колонию поэтому всем все надо успевать э, помогать тем кто здесь и тем кто на, э, за, за решеткой <coughs> по тем или иным причинам ну ладно в общем об этом в другой раз так сегодня что э, сегодня в новом формате мы полностью вообще начинаем э, двигаться ну, имеется в виду не совсем там в новом формате, что что-то вот там из ряда вон выходящее будет. А то, что э, как раз работа э, с генераторами, ой, вернее, ну как выразиться, то есть э, занимаемся, да, там, правоведом, тайгой, скайвеем, э, этим э, таксфоном, э, еще чем-то там, ликвидация кредитов, ЖКХ, организация общин. И вот э, на сегодняшний день э, вот этот весь опыт, который был, э, он и есть, э, но он показал, что именно тенденция сегодня это электричество. То есть потому что динамика развития сообщества, движение все наше, оно просто вот как, как будто спичку зажгли 13 марта и все всполыхнуло. Ну, я как бы нигде ни разу не встречал такого движения. Там вот взять даже криптовалюту призм. Тоже как бы, да, движение скоростное, но движение с генераторами гораздо больше по скорости. Но это не говорит о том, что я сейчас там о чем-то выражаюсь, плохо или хорошо. да Я просто говорю, как в действительности эти вещи есть. Ну, то есть вот есть антилопа, да, которая там со скоростью какой-то там 100 км в час может бежать. А есть черепаха, как бы, ну, просто есть факт того, что вот есть вот эти животные, но они передвигаются с разной скоростью. Каждый выполняет свою роль в обществе, в мире, в природе, в социуме. И поэтому я просто именно сравниваю скоростя при которых происходит развитие того или иного проекта, того или иного направления деятельности. Но и выводы я эти сделал, ну такие именно. Почему именно скорость выше у электричества? Да потому что все состоит из электричества. Любой материальный носитель состоит из электричества. На то, чтобы что-то сотворить, создать, требуется энергия, электричество. И так далее, и тому подобное. Любой продукт, товар в 99% состоит из затрат на электроэнергию. И когда-то мы три года назад, занимаясь банками, думали, что банки это там вау-вау, там министерство юстиции, это наивысшая там какая-то иерархия, которая тут рулит всей планетой. А оказалось, что рулит всей планетой это энергетика. Наталья, отключай микрофон. Да ты с айфона бы слушала бы, и все. <как> меня выпило на смартфоне. Wi-Fi надо подключить. Надежный. <как> в общем, всем на планете все состоит из энергии, из атомов, и в атомах есть электричество. Поэтому тема, которой мы сегодня занимаемся, она очень горячая. И почему именно нужно переключить свое внимание на эту тематику? Да, все очень просто. Наступит 1 сентября... Юля, нажимаю микрофончик. На экран. Ага, все, благодарю. Наступит 1 сентября... И мы уже как продвиженцы в принципе станем не нужны. Почему? Потому что начнется этап производства. То есть и все. То есть ну кто-то из вас хочет стоять за станком там вытачивать роторы, статоры. Ну я думаю навряд ли там. Ну нужно еще образование иметь, зарплата там соответствующая и так далее и тому подобное. То есть каждый должен выполнять то что у него лучше всего получается. И у каждого есть свой период роста, свой период стагнации, свой период падения и так далее, и тому подобное. И поэтому сейчас мы на пике волны, как серферы. То есть все, мы волну поймали, и вот до 1 сентября эта волна будет двигаться. Понятно, что и потом мы найдем себя в чем-то. да? То есть мы можем там работать в сервисных центрах, Работать в сервисных центрах по обслуживанию. Да? Можем также заниматься приемом звонков по продаже генераторов, по организации акционеров. То есть понятно, что без дела мы не останемся. Но то, чем вот мы сегодня занимаемся, продвижением информации, перезаливанием на YouTube, работой с людьми, трансформация их сознания – передача вот, знаний конкретных, э, вот это самое важное на сегодняшний день. И я бы даже сказал, что если бы э, вот большая часть людей, которые сегодня здесь да, в чате на планерке, на встрече, не присутствовали, ну то есть если бы вы не, не участвовали, то возможно на сегодняшний день э, не на май месяц отодвинулась бы э, презентация генераторов. То есть изначально было на конец апреля, да, но перенесли на май ввиду того, что если вы наблюдаете за видеороликами Александра Сергеевича Кугушова, то поймете, что там именно делали, ну вырезали лазером там из металла, ну определенные составляющие элементы. И неправильно начали делать. И поэтому там пришлось переделывать. И потеряли еще неделю времени. Соответственно, к выставке в апреле уже не успевают. Поэтому ну, в Москве постоянно регулярно проходят разные мероприятия. Поэтому перенесли на май месяц. И если бы мы активно не работали, не продвигали, не создали в компании финансовых потоков, возможно бы там, ну допустим и летом бы только первый генератор появился. А я об этом <coughs> говорю и проговариваю лишь по одной причине, чтобы вы понимали, что не зависимости от того, сколько вы там на 2-3 на миллиона а, сделали там продаж а, мегаватт контрактов на 100 тысяч, а каждый из вас а, непосредственное участие принимает и когда работает команда Присутствие одного дополнительного человека умножает в кубе, там, в квадрате всю работу команды. То есть каждый из последующих, пришедших в команду, он умножает то, что уже имеется. То есть, нач просто начинать там одному вдвоем э тяжеловато. А потом каждый человек он просто умножает мощность и силу всей команды многократно. Поэтому э сейчас мы будем заниматься масштабированием команды. По какому принципу будет происходить, я это все э, расскажу сегодня, чтобы было для всех понятно. Ну, э, начну с того, что э, у нас уже создан чат. Давайте я сейчас буду уже делать демонстрацию экрана. Э, так. П Пока до чата дойдем, да, э, первое, что хочу сказать. Опять же, я всегда придерживался того, чтобы у нас было все прозрачно, ну то есть ничего ни от кого не скрывалось, там вот как обычно бывают какие-то там военные тайны, потом есть коммерческие тайны, то есть это все от лукавого, когда что-то где-то скрывается, значит где-то кого-то хотят обмануть. Сегодня поднимался вопрос тоже там документов, да, вот договор хочу с вами заключить, нифига себе, я там даю свои деньги, там договор управления моими деньгами, чтобы я потом мог на вас в суд подать, если вы мне там не будете платить или еще что-то, какие-то гарантии и так далее. Объясняю для всех, то есть что из себя представляет договор, вообще вот договор как таковой двух сторон. Договор это когда два мошенника... Два преступника изначально понимают, что друг друга они обманывать будут. И чтобы они, ну то есть два преступника, когда разговаривают, два мошенника, ну то есть они видят друг друга насквозь, что по поведению, что да, тот меня может обмануть, и этот ненадежный. Надо под, э, закрепиться, да, и бумажку написать. И составляют договор, и в пунктах прописывают. Каждый с двух сторон, что я вот тебя хочу вот здесь обмануть, но не буду так, как это закреплено договором. И второй пишет, я тебя вот здесь-здесь хочу обмануть. То есть договор это когда два человека дру… хотят друг друга обмануть. Ну то есть но ну, они прописывают эти намерения и тем самым как бы предотвращают свой соблазн к обману, что будут нести наказание. Люди, которые... Вот мы, допустим, да, в чате непосредственно сегодня, те, кто на планерке. Мы работаем всю свою жизнь, сколько мы друг друга знаем, на доверии. И выше вот этой гарантии быть не может просто. Никакой бумажкой это невозможно перекрыть. Даже если мы представим, что там идеальный договор составлен и так далее. Да никто не застрахован. Ну и что? Ну, не выполнил кто-то свои обязательства. Вы на него подали в суд, вынесли решение в вашу пользу. К человеку направили судебных приставов, у человека, как у латыша, взять нечего. И что? Что вы решили? Да ничего, вы как остались у разбитого корыта, так и будете возле него сидеть. То есть бумаги не решают вопросов, вообще никаких. Это раз. Во-вторых, про открытость. То есть, соответственно, так как мы говорим об открытости, Александр Сергеевич Кукушов также в первоапрельском видео он подтвердил то, что все должно быть открыто, все, что делается, должно записываться, все выкладываться, чтобы акционеры видели, как это происходит. Поэтому я вам объявляю конкретно, что вот сегодня мы проводим первую планерку нашу такую общую большую, и все планерки будут выкладываться в открытый доступ в интернет. То есть я вот сейчас записываю это все на MacBook, демонстрацию экрана, наш разговор, и потом буду выкладывать на YouTube. То есть не сразу на YouTube, а отпишу, потому что, ну, Мак хорошо пишет, качество выше, чем на YouTube сразу выкладываю. И вы когда проводите какие-то мероприятия, встречи, работаете с командой, передаете свой опыт, просто тоже все записываете, выкладываете в открытый доступ. Почему это эффективно? Да потому что вы тратите меньше усилий. То есть вы записали видео, легли спать, пока вы спите, уже сколько-то количество людей, 100-200 человек посмотрели эту информацию и самообразование, процесс пошел. То есть... Вы становитесь эффективным, когда вы больше записываете и выкладываете информацию о том, что вы делаете. Тогда нету никаких э, подоплеков. Вот у меня, допустим, ребята спрашивают, да, а как так у тебя на канале YouTube, вот ты видеоролики там какие-то записываешь, и у тебя там ну, нету каких-то обсуждений, отрицательных э, комментариев, там негатива какого-то. То есть, ну в принципе, нету каких-то комментариев, просто и просмотров много. Так я говорю, так потому что я все откры, открыто говорю, то есть прозрачно все, ни от кого ничего не скрываю, поэтому и э, подписчики собираются такие, такие же, как и я, то есть люди. Подобные притягиваются к подобным, это закон мироздания. Леха, выключай микрофон. Это... То есть вот так все это происходит. И на сегодняшний день самое лучшее продвижение это изучить, кто еще не изучал, роевой интеллект. Что это такое? Я вам сейчас зачитываю с Википедии. Да? То есть продвижение с криптовалютой призм в социальных сетях, любого проекта, любого продукта продвижение мегаватт контрактов, продвижение таксфон, продвижение Skyway, продвижение продукта здоровья тайга 8, все чем бы вы ни занимались, сегодня наша команда единственная, кто освещает такой вопрос и внедряет вообще в социальные сети инструмент под названием роевой интеллект. Более детально мы будем его там, ну, дальше все изучать, масштабировать и так далее, тому подобное. То есть, Госбанки, РСФСР, СССР будут открываться по этому принципу. А, налоговые службы там какие-то, ну, то есть, а, общины коренных народов. То есть, все будет а, вот именно по такому принципу делаться. Почему я сейчас вот вам зачитаю, кто не знает и не изучал вопросы и вы сами поймете. Что такое роевой интеллект? Это коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы. То есть децентрализованной, распыленной, самоорганизующейся, то есть без какого-либо центра, который там чем-то управляет или монополию какую-то имеет, рассматривается в теории искусственного интеллекта как метод оптимизации. Термин был введен ну, там, в 1989 году э в контексте систем клеточных роботов. Однако ранее идея подробно рассмотрена э Станис Станиславом Лемом в романе Непобедимый ИСС, система оружия 21 века или Эволюция вверх ногами. Системы роевого интеллекта, как правило, состоят из множества агентов, э будут называться бои -ядов ну, по тексту, локально взаимодействующих между собой и окружающей средой. Идеи поведения, как правило, исходят от природы, а в особенности от биологических систем. Каждый боит следует очень простым правилам. И несмотря на то, что нет какой-то централизованной системы управления поведением, которая бы указывала каждому из них на то, что ему следует делать, Локальные и в некоторой степени случайные взаимодействия приводят к возникновению интеллектуального глобального поведения, неконтролируемого отдельными боидами. Точное определение роевого интеллекта все еще не сформулировано. В целом, роевой интеллект должен представлять собой многоантенную систему, которая бы обладала самоорганизующимся поведением которое суммарно должно проявлять некоторое разумное поведение. Применение роевых принципов в называют группой робототехникой. В то время как понятие роевой интеллект» относится к более общему набору алгоритмов, «раевое прогнозирование» применяется в решении некоторых задач прогнозирования. И вот здесь потом вы, каждый посмотрит, кто смотреть будет это видео, в Википедии можете почитать метод роя частиц, то есть это на молекулярном, на атомарном уровне, как ведут себя частицы по роевому интеллекту. Муравьи, пчелы, иммунная система по роевому интеллекту работает у нас в организме. Алгоритм серых волков, алгоритм летучих мышей, алгоритм гравитационного поиска, алгоритм альтруизма, светляковый алгоритм, алгоритм капель воды, метод формирования реки, метод самоходных частиц, стахастический диффузный поиск, многороевая оптимизация, алгоритм кукушки, оптимизация передвижения бактерий. То есть, вот это все содержит в себе признаки и характер роевого интеллекта. И каждый по-своему, каждая группа по-своему. У нас формируется в Правовед Сибирь свой роевой интеллект. То есть можно изучить каждый из вот этих, взять э, то, что нам подходит, и применять у себя э, в действии. Каждый из вас может там формировать, э, не может, а нужно формировать каждому свою ячейку, там, свою команду, свою первую линию и дальше учить их так же само, то есть э, быть автономными, самодостаточными, дальше продвигать информацию. Но э, мы всегда находимся все на связи, так сказать. То есть Первую линию у, информацию вот сейчас, сейчас вам дал, да? Вы там уже во вторую линию передали информацию, в третью и так далее. То есть и вот он весь принцип раевого интеллекта начинает в, работать. Дальше что э, по э, делу конкретно. То есть для тех, кто новички э, и те, кто будут к нам приходить в команды, и те, кто еще только будет смотреть это видео, то есть всех мы приглашаем э, в нашу команду двигаться вообще просто по жизни вместе. То есть тут неважно, то есть кто чем занимается. Все люди друг другу должны быть полезны и работать совместно. Каждый должен делать то, что у него лучше всего получается. <coughs> Я сейчас покажу чат, да. Вот мы сделали чат это те кто сделал продаж на 1 миллион и выше чат богачи назвал ну каждый по-своему будет принимать да это слово там кто-то будет говорить что это плохое слово кто-то будет что это хорошее кто-то там нейтрально отнесется Ну у всех по-разному ну на самом деле как бы ну борода богатство рода да там богачи то есть само богатство то есть не не в материальном смысле оно как таковое что там куча денег до да, представляется кому-то или куча пачек бумаги там и богачи нет богачи это самодостаточные люди которые независимо там от страны от государства, от родственников, там, от друзей. Просто самодостаточные ребята, которые ну, просто в жизни живут ни от кого независимо. Сами себя кормят, сами себя одевают, то есть э, обладают определенным интеллектом. Э, ну, самодостаточные люди. Поэтому я назвал э, чат именно «Богачи». То есть все есть у них. И материальный достаток, э, и друзей много, и в социальных сетях э, авторитет есть. И честные, и порядочные, и так далее, и тому подобное. И э, сюда будем в чат добавлять людей, которые сделали продаж э, от миллиона и выше мегаватт контрактов. Ну, то есть такую планочку поставим, чтобы не засорять чат там всем, всеми подряд, но чтобы каждый стремился к какому-то определенному результату, чтобы дальше перешагнуть на следующую ступеньку. Э, ну, и дальше-дальше, и то есть шагать по ступенькам в развитии по спирали так сказать развития так вот на сегодняшний день 9 человек да и сегодня мы уже объявляем публично до этого информация была то есть среди определенных людей вот закрыта те кто со мной взаимодействовал тем тех я мотивировал тем что если вы продадите неважно за какой период времени просто там в, за все время там своей работы работы с мегаватт контрактами продадите на сумму 1 миллион то от меня лично получаете iPhone 8 Plus ши... 256 гигабайт э, то есть э, который стоит 73 тысячи рублей то есть это мой подарок э, для тех кто поработал и получил этот именно подарок э, сразу же давайте придем к вопросу да э, Сейчас будут те, кто смотреть видео, будут всякие мысли говорить по поводу того, что вот за наши деньги там айфоны дарят, это какая-то пирамида, сетевуха. <клев> Сейчас я объясню, откуда деньги. Я никогда ни на кого не рассчитываю, мне компания никаких денег не платит, компания Search Energy и другие компании не платят. Я сам со собственных денег это все делаю и провожу все мероприятия, акции, которые вот я дальше буду объявлять, да, которые объявил у себя в социальных сетях, подарки и так далее. Объясняю, откуда появились средства. Первое. Сейчас тогда мы в чат планерки перейдем. Я скидывал здесь вот эту вот фотографию с Сбербанк онлайном, то есть видим зачисление 2 миллиона 545 тысяч 19 января. Это кредит Сбербанке, который дали моей маме. Мы хотели строить себе жилье, и то есть у нас еще был накопленный семьей 1 миллион рублей. Итого три миллиона рублей, ну Нормальную квартиру для большой семьи э, с детьми за такие деньги в Красноярске не купить. Есть земельный участок, мы собирались строить дом. Ну, как бы ждали весны. Но весны не дождались, тут появился именно процесс с генераторами. И на все 3,5 миллиона рублей э, я просто там... Ну, взял и все, до 15 марта на все деньги купил мегаватт контракта. То есть по 5 рублей. Вот ценник, да. И берем а, 3 миллиона 500 тысяч. А, умножаем на сегодняшний день а, 50 рублей цена. Так, а 3 миллиона 500 тысяч. Это а, делим на 5, да, получаем, нам нужно выч вычислить же... Сколько контрактов я купил. А, ну, даже что нам, э, так, что-то опять нули перепутал. 5, 3, 500, 1, 2, 3, 3, 500, э, между 5 и 50, 10 раз, да? Получается, то есть на сегодняшний день мои активы составляют, умножить на 10, 35 миллионов. То есть 1 апреля, рассчитывая полностью на свои силы, у меня 35 миллионов рублей. Я могу позволить девятерым людям по 70 тысяч. Это 450 рублей примерно с 450 тысяч с 35 миллионов подарить айфоны. Да легко. Я могу с этой суммы платить возно... дополнительные мегаватт контракты давать тем, кто занимается продвижением в моей команде. Допустим, на 10% больше контрактов выдавать с покупки могу могу на 20 процентов больше контрактов выдавать почему потому что я умножил свои капиталы в 10 раз за две недели ну там ну пусть 17 дней посчитаем там от 13 марта по сегодняшней и я это делаю за собственные средства поэтому там в чем-то мне там обвинять ком-то сговоре с кем-то ну бесполезно то есть я всегда рассчитываю только на себя я захотел так активно двигать команду, такие правила в команде создавать. Мне никто не указывает, никто не приказывает. Ты не может этого делать, потому что я ни у кого не просил. Я ни под чью э, зависимость не попадал. И уже много лет живу вот именно так сам. То есть вот как я сам решил, так и будет. То есть нету надо мной, как кто-то там говорит, вот там кто-то там Мошкиным управляет. там Может быть он завербован или еще что-то, еще какая-нибудь хрень там. Ну выдумщиков хватает. Я это все делаю сам, эта вся информация легко пробивается, пересматривается, можете все это перепроверять. Ну и ближе к делу, да. С сегодняшнего дня, с 3 апреля, <coughs> вот эти люди, богачи, да, которые 9 человек, давайте их я вам назову. Вот у нас чат, пожалуйста, с республики Мариэл, Илья Никонов, с Краснодарского края, Страушка Эдуард, Красноярский край, Арсен Фуц, Иркутская область, Залевский Денис, Иркутская область, Наталья Полетаева, Роман Мартыненков, Ленинградская область, Омская область, Алексей Глухарев и Москва, Елена Ремхе. То есть вот эти люди получили по айфону. Видеоролики нарезка будет предоставлена в ближайшие два дня как все уже запишут видеоролика под получение айфона эти люди сделали миллион да и именно с ними я сейчас буду работать в апреле месяце я уже не буду заниматься там как вот до этого там 100 рублей пришлют да там вышли мне там 10 контрактов там 50 рублей даже люди присылали вышли мне там 5 контрактов то есть я э, сейчас не буду заниматься вот с сегодняшнего дня там какими-то ми мизерными э, делами. Ну просто нерационально распылять себя, когда нужно работать с командой, строить команду. <coughs> Что я вам сейчас объявляю. Те, кто не выполнил сегодня миллион, да, вам нужно постучаться в друзья кому-то из этих девяти людей. К ним в команду. Тем, кто не выполнил миллион. То есть, те, кто сегодня на планерке. И вот выберите себе того, кто, кого вы знаете, кто вам нравится. И вы с ним будете работать в команде. Потому что я буду работать только с этими девятью людьми. Ну, потом вы выполните миллион, да, продаж. Вас тоже добавят в этот чат. Мы будем работать, но вы все равно будете находиться вот в этой команде. То есть, я работаю только с девятью людьми. То есть 9 человек с каждым можно за день пообщаться. И какие-то там действия сделать. Со 100 людьми за сутки невозможно пообщаться. То есть это неэффективная работа. И для эффективной работы, именно для построения роевого интеллекта, всем, кто хочет быть в команде и работать по нашим вот этим, которые мы утвердили, да, там, ну, естественным путем эти все правила утвердились. То есть мы их просто обкатали, Взяли лучше и сегодня всем вам опубликовываем. Те, кто как бы и новички, и те, кто сегодня на планерке. Такие планерки будут проходить регулярно, несколько раз в неделю. И каждый из вас будет всегда владеть актуальной информацией. То есть, еще раз повторюсь, те, кто не выполнил миллион и хочет там продолжать двигаться, все, или те, кто вообще новички, хотят прийти в нашу команду, все обращайтесь вот к этим девяти людям список завтра будет всех людей вывешен на сайте я его уже приготовил вот список всех людей кто вообще продажами до да, занимался вообще 19 человек то есть также по регионам центральные северо-западные южные северокавказские и так далее и страны снг у нас еще появились плюс там европа скоро там но ну, появятся люди уже звонили там с разных стран то есть мы масштабируемся очень быстро в этом направлении. И дальше как происходит? Вот этим людям, девятерым, у каждого из них у вас большинство, до да, половина, в принципе, сегодня на планерке у каждого из вас уже есть мегаватт контракта. Практика показала: то есть, кто-то из людей из вас за собственные деньги купил мегаватт контракты и продвигал, да. Кому-то я давал под реализацию собственные мегаватт-контракты. И вот этот именно опыт за две недели показал, что те люди, которые собственными деньгами купили мегаватт-контракты, они умеют считать свои и деньги, и мегаватт-контракты. Опять же, я говорю всего лишь как бы в общем, да, то есть не конкретно каждому. Кто-то из чужих деньги умеет считать. Но я говорю, что есть а, тенденция того, что... Те, кто за собственные деньги купил мегаватт контракты и их продвигал, тот э, все правильно посчитал. Те, кто брал под реализацию, соответственно, не рискуя своими деньгами, да, там, э, что там, всем подарки налево, направо, бонусы всякие. И получилось так, что у некоторых людей, по, э, хотя я выдавал на 10% больше контрактов за счет собственных контрактов, которые я купил, ну, то есть математику я вам уже показал и вот э, есть э, люди которые вот даже имея вот эти 10 процентов сверху э, в итоге подбиваем балансы э, у людей нету денег то есть никто ничего не за ну, то есть люди не заработали имея 10 процентов сверху хотя продали там но ну, больше миллиона кто-то там 500 тысяч продал ну и я как бы удивился думаю ну как так то есть как бы человек продавал продавал обороты бешеные сделал а денег не заработал и э, по этой причине э, Я сейчас не буду конкретно как На кого-то там показывать Потому что ну это нет смысла Каждый из вас просто в этой информации Сам понимает о ком речь идет И так, и так далее То есть это не хорошо и неплохо. Мы здесь все пришли учиться Я у вас учусь, вы у меня учитесь И друг у друга учитесь То есть я просто констатирую факты э, И я вчера, сегодня, позавчера Раздал всем в достаточном э, количестве мегаватт контрактов, просто безвозмездно, в подарок, чтобы у каждого был достаток. Чтобы каждый сегодня из вас, э, ну как минимум имел полмиллиона в денежном эквиваленте, если ваши контракты умножить на 50 рублей. А кто-то уже и подошел к 10 миллионам рублей в эквиваленте в мегаватт контрактах. Если такие люди, то есть 5-3 миллиона рублей, если сегодня он продаст мегаватт-контракты по 50 рублей. То есть э, уже в принципе, как бы да, можно считать человека богачом, там, миллионером и так далее. Ну э, для чего это вся вот, э, прелюдия, так сказать, подробнейшее? Дело в том, что э, раз э, практика показала, что люди под реализацию ну, как-то не совсем качественно распоряжаются мегаватт-контрактами, я под реализацию больше давать никому не буду мегаватт контракта. Ну, потому что э, больше тратишь времени на учеты, на сверки, на недопонимание. Потом кто-то думает, что я там что-то неправильно посчитал, он там где-то ошибся, или я где-то ошибся. То есть целая куча трата времени, э, где-то каких-то нервов может быть, которая на ну, нафиг не нужна. Ну, вот мне лично она нахрен не нужна. И поэтому э, работаем, ну, именно если э, вы будете работать э, от меня, так сказать, двигаясь, работаем по следующему принципу. У вас сейчас у каждого есть монеты, наличка, э, есть мегаватт-контракты. Как минимум, как минимум, у каждого из вас есть 10 тысяч мегаватт контрактов. Если вы все это дело как бы ну, приведете сейчас э, свой бухгалтерский учет э, в норму, каждый из вас э, имеет э, такой объем мегаватт контрактов в деньгах. Это сегодня по курсу 50 рублей полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей это достаточно хороший оборот, если даже вы будете в неделю делать продаж на полмиллиона рублей в месяц это будет 2 миллиона рублей и что то есть вы сегодня продаете свои вот эти контракты по 50 рублей когда у вас накапливается полмиллиона в рублях в призмах там ну как бы я не, не связываюсь с биткоинами там с эфириуми, с другими какими-то валютами, потому что, ну, зачем брать на себя ответственность, да, вот человек хочет купить, он там позапихал свои деньги в евро, в доллары, в биткоины, и потом говорит, а чё, давай это, я не хочу там комиссии платить, я не хочу там деньги терять, потому что они скачат там, конвертация стоит денег ты это давай мне мегаватт контракты эти прямо вот этой валютой отдам а потом ты сам с ней как хочешь там уже так и живи с этим геморроем так вот мне вот этот тип головники они не нужны то есть человек хочет купить пусть покупает за фиат либо за призмы все другой валюты я не признаю Вот я лично вы можете там хоть как поступать и сводим к чему что вы продаете то количество мегаватт, которое у вас есть, ну, не все, часть какую-то, не суть. Я вот сейчас сделаю акцент на 10 тысячах мегаватт, на сумме полмиллиона рублей. Как только у вас есть полмиллиона рублей наличными, призмами, либо в перемешку, и вам нужны мегаватт-контракты, это я говорю для этих 9 человек. Вот то, что сейчас говорится. Вот. То есть я работаю только с этими девятью людьми, если вы хотите работать у нас в команде, вы должны к ним постучаться в друзья и сказать там Илья, там Алексей, Арсен, я хочу там быть в твоей команде. Все, и в первой линии там добавь меня в чат и все, будем двигаться. То есть вот сейчас я то, что даю информацию, это для этих 9 людей. Эти 9 человек <coughs> продают на полмиллиона своих контрактов. Вы ничего не теряете, продавая свои контракты. Я ставлю вам акцент на этом. Вы полмиллиона переводите мне, и я вам перевожу с 20%. То есть я вам перевожу 12 тысяч контрактов за полмиллиона рублей. Я не заморачиваюсь мелкими платежами, да, не заморачиваюсь конвертациями. У меня высвобождается время, чтобы делать другую организационную работу о которой мы будем в следующих планерках говорить. там Я буду видеоролики, презентации, вебинары проводить. То есть работы очень много различной, которую нужно сейчас все объединять. И мне нужно высвобождать время, делегировать полномочия. Вот этим 9 людям, которые показали себя в марте, я делегирую полномочия. И за счет собственных средств я беру и мотивирую выгодой. То есть вы за полмиллиона переводя мне полмиллиона в призмах либо в рублях на карту там Сбербанка, ВТБ, э, банка, я вам перевожу 12 тысяч контрактов. Вы в свою очередь, это 20% сверху, вы в свою очередь, тех людей, которые к вам пришли в первую линию, у каждого у вас свой чат, у каждого своя политика, вы уже этими 20% распоряжаетесь. Сколько оставить себе, Сколько э, также мотивировать людей с вашей первой линии. То есть дублицировать меня. Я именно этот, э, то есть в марте было, я давал 10% в марте сверху. Сейчас я понимаю, что вам нужно выстраивать свою первую линию. И вы пока еще не имеете такого объема денег и контрактов, которые у меня. Я вам даю возможности эти. Чтобы у вас был ресурс для э, того, чтобы вы строили свою команду. Я вам рекомендую, чтобы у вас была одинаковая, похожая, по крайней мере, политика ведения деятельности. Почему? Потому что, если, допустим, Арсен сделает более жирные плюшки, то, у него, ну, то есть, допустим, Арсен будет все 20% отдавать в первую линию свою, то, соответственно, настанет время, когда к Арсену стекутся все люди. И у кого-то людей будет не хватать. Но правильным всев... правильнее всего делать пополам. То есть вот у вас есть 20%, вы 10% оставляете себе и 10% отдаете на маркетинг. То есть на вознаграждение своей первой линии. Неважно там за запись видео, за репосты, просто там тем, кто будет у вас покупать мегаватт контракты. Либо определенный объем буду, допустим, вы можете поставить условие, что вот если вы покупаете сразу на 100 тысяч мегаватт контрактов то я вам с 10 процентов сверху мегаватт контрактами даю. то есть смотрите это как бы на ваше все усмотрение я просто сейчас проговариваю чтобы у вас было понимание и тем самым что происходит допустим что э, каждый из вас из 9 человек в неделю делает объем 500 тысяч все я раз в неделю может быть раз в день с кем-то из вас раз провел 500 тысяч, отгрузил контракты и занимаюсь другой руководящей работой. То есть для меня высвобождается время, для меня это эффективно. И вы должны выстраивать дальше также работу. Почему это эффективно и масштабирование большое будет? Да потому что и выгодно будет для всех. Да потому что представьте, что допустим у вас в команде будет в первой линии 5 человек. Эти 5 человек за апрель сделают по миллиону. Получат по айфону восьмому от меня. А вы получите по 10%. То есть 10% им отдадите, а 10% себе от 20% оставите. То есть эти 5 человек принесут вам по 100 тысяч доход. Полмиллиона доход у вас будет только от построения команды. Где вы заработаете полмиллиона доход от построения команды? За один месяц. В марте, я говорю, люди в марте сделали за 2 недели эти результаты. И эти результаты все будут больше больше нарастать. А, а, чем больше будет мероприятий публичных проводиться, кто смотрел крайний вебинар а, с Александром бобровым а, который был 31 марта, рек, кто не смотрел, а, не смотрел, рекомендую посмотреть. Там четко рассказано, какие мероприятия будут проведены в апреле, какие мероприятия будут проведены в мае. И потом... Уже просто ну, мегаватт контракты будут сметаться за один день. Просто скорость реализации будет за один день. Все мегаватт контракты, которые выделены на месяц. А, потому что есть вот такой объем выпущенных контрактов. В марте вот эти контракты закончились. Уже большая часть апрельских выкуплена. То есть может до конца апреля просто закончатся контракты. А в мае, когда э, презентация произойдет э, генератора, вживую здесь уже в России, то все вообще, то есть как бы, ну, будут разлетаться как горячие пирожки. Александр уже объявил, что э, будут вводиться ограничения в одни руки. То есть на количество, по, на покупку контрактов в одни руки. Потому что есть уже богатые дядьки, которые готовы вообще выкупить весь этот пирог. Но им, понятно, никто этого не даст сделать. Наша задача э, распылить как можно большему количеству людей мегаватт контракта. Поэтому мы заходим на страницу ВКонтакте ко мне и все продолжаем масштабировать эту акцию. То есть вот эту акцию. Смотрим 24 марта. Сегодня 3 апреля. Прошла э, сколько? 6 плюс 3, 9, 10 дней. с половиной тысячи просмотров. Нравится репосты 123 Это акция по подаркам В одни руки 1 мегаватт контракт в подарок На тех условиях, которые вам объявил Вы легко можете эту акцию проводить И она окупаема Просто реально окупаемая. Все, кто эту акцию попробовал, она окупаема То есть человек сначала покупает 1 мегаватт контракт Изучает всю информацию Какая-то часть людей записывает видеоотзыв Еще получает 5 мегаватт контрактов кто закрепил запись и продержал ее месяц, получает еще 10 мегаватт контрактов. Это суммы 3100 рублей в рублях, 15000 рублей, тысяча рублей. <coughs> и э, вот это, когда вот в эту движуху человек попадает, он однозначно многим кому расскажет, на своей странице размещает и приводит очень много людей, которые делают там большой оборот у вас. У меня оборот... В день на продажах составляет от 1 до 5 миллионов в сутки у меня лично за счет вот этой акции то есть кто помнит там число там 30 29 31 марта что даже близкие люди там которые со мной там ну Прям вообще на прямой связи, да, э, по телефону, там, по скайпу. Не могли несколько дней до меня дозвониться, достучаться, потому что я обрабатывал входящие сообщения, э, ну, поступающие деньги на мой счет. Просто, то есть, неизвестно откуда люди брали мои реквизиты, просто при переводили деньги. Кто миллион переводил? Были и 500 тысяч, и миллион двести. Там и 100 тысяч, и 200 рублей, там разные цифры. Ну просто приходили. И я потом открывал почту у себя и читал, от кого пришли деньги. То есть человек пишет, здрасте, меня зовут там Вася, я там живу в таком-то городе. Вот я вам перевел э, денег, там миллион двести. Прошу мне на вот на адрес мегаватт контрактов нагрузить, э, отгрузить э, мегаватт контрактов. То есть вот такой уровень доверия как бы к этой информации, к нашему сообществу вот так это все в реальности происходит так вот как это к тому что как мы будем двигаться сейчас в команде вот рекомендую всем вот эту технологию продлять дальше то есть масштабировать ее Дальше что еще э, подытожу. То есть первое, ну для всех, да, начнем с того, что кто делает 1 миллион оборот. Опять же повторяюсь, не для себя лично купил на 1 миллион, потому что такие тоже будут. А тот, кто продвинул мегаватт контракты, то есть... Дальше их продвинул, то есть сделал оборот, то есть продажи на 1 миллион. А не себе просто одному купил на миллион и сидит все там в чате богачи и ничего не делает. Таких людей ну, в команду брать не будем, тот кто не будет заниматься продвижением. Вот реально. И это легко отследить. То есть на, мы можем взять адрес любого человека, зайти... Так... А, Ладно, потом надо будет искать, Я перезагружал компьютер, ссылку забыл. То есть на блокчейне, на эфириуме по ссылке можно по адресу вашего кошелька отследить, какие у вас транзакции были на кошельке. Ну и соответственно увидеть, что занимаетесь вы продвижением или вы лентяй. То есть у людей которые занимаются продвижением ну просто там каждые несколько минут сделки происходят так э, и давайте все это вот как бы в, в кучку до да, сложим э, сделав 1 миллион рублей продаж получаете iphone 8 плюс на 256 гигабайт выбираете цвет и э, в магазине MVIO в вашем городе я все это дело оплачиваю. Вы приходите с паспортом, получаете э, этот iPhone. 9 человек вот в этом чате, они все получили iPhone. Это за миллион. Те, кто делают еще сверху 3 миллиона, то есть в общей сумме 4 миллиона рублей продажи те покуп получают macbook pro за три стоимостью 300 тысяч рублей то есть самую последнюю модель macbook pro которая есть на сегодняшний день э -э это такие плюшки лично от меня вот именно в нашей команде э для того чтобы вас стимулировать но на самом деле почему я вот искренне сейчас вам э говорю почему я э начал делать именно вот это ну именно так мотивировать людей именно такими плюшками а, во первых я понимаю что не каждый даже имея деньги не каждый из вас решится купить себе за 73 тысячи рублей айфон ну, вот прям чисто психологически потому что наш мир устроен так что вас приучили с детства родители бабушки экономить на себе, не доедать, куда-то что-то там откладывать на черный день, на похороны откладывать и так далее. То есть вот это вот негативная матрица заложена в каждом из нас. Я сам это все знаю, проходил, во мне это все сидело. Я не мог там все подумать, ну что вот я могу себе кнопочный телефон позволить, он же звонит, зачем мне iPhone тратить типа деньги? На самом деле когда я переступил этот барьер, когда я себе купил в 2016 году Macbook последней модели, когда я себе приобрел iPhone 7 Plus на тот момент последней модели, я стал с этими инструментами делать в 10 раз больше работы. Реально. то есть, Когда вы засекете, сколько у вас уходит времени работы на Windows, который с толкача заводится, то вы поймете, что то количество операций, которые я делаю на, за минуту на макбуке с айфоном, вы тратите целый час, работая на виндовсе с обычным кнопочным телефоном. То есть возрастает ваша эффективность в разы. Поэтому э, я прекрасно понимаю, что сейчас каждый из вас, получив подарок айфоны, Потом в апреле месяце, сделав обороты, а вы их однозначно сделаете. Потому что э, с каждым днем все проще и проще делать обороты э, по продаже мегаватт-контрактов. Потому что э, все в интернете разлетается и масштабируется информацией. Просто как вирус, это все э, работает. Соответственно, э, вы получите макбуки последние модели, которые просто самолет э, быстрые и мощные и вы будете по сравнению с сегодняшними результатами делать результатов в 10 раз больше то есть каким образом это будет если вы в марте сделали 1 миллион рублей продаж то в апреле используя iphone вы сделаете в 10 раз больше продаж. А когда в апреле вы сделаете 10 миллионов, вы получите же после, ну, когда сделаете 4 миллиона, вы получите MacBook, то в мае месяце вы сделаете на 100 миллионов продаж. И все это отразится на вашем благополучии. Материальном, техническом, духовном и так далее. То есть вы сможете проводить различные на эти деньги мероприятия, акции и, так, и тому подобное.